С Новым Годом, дорогие ребята! У меня для вас подарок. Стихотворение для вас. Яга. Не торопится яга, зашавела ее кочерга. Продет по лесу кот непоседа, А в избушке готовится еда. Пьет чай Ега, Не до встречи Нового года Приказал Еге коще бессмертный, Приближающий год остановить. И как тут быть? И кот ворчит, А Ега его учит, Чтоб людей пугал. Ах ты нахал! Мою еду сожрал, Тебе мало мышей. А кот облеснулся, Ведь в вдоволь наелся щей. Ждите прекрасных подарков. Мои дорогие, Получайте их от Деда Мороз, от Снегурочки, от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы, от ваших друзей и знакомых. Будьте счастливы, любимы, здоровья вам! Долг на долг. Счастливых новогодних каникул! С Новым годом! С Новым годом! Кто-то едет вдоль ворот, Не как дедушка мороз. Вот так сани расписные, Кони резвые, швельные. И обрадуемся вновь, что привез подарок в воз. Ледицы да пряники, чудесные шкатулки, Ник на счастье колечки да чудо сердечки.